Добрый день, я винодел Магдалена Гарсия. En мы находимся Mancha, в Костея-Ла-Манча, самой большой винодельческой зоне Испании. Я буду дегустировать вино марки Кампорросо, сорта Сера. Вино категории местное вино земли Костея. В Костея-Ла-Манча, мы находимся в этом вине сера насыщенный вишневый цвет, с блеском. В аромате очень зрелые фруктовые тона. Во вкусе и плотное. Уравновешенное и легко пьющаяся. Температура... Рекомендуем при температуре 12-15 градусов. Хорошо сочетается с мясом и жарким. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!